Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг – в Нефтекамске замдиректора Центра занятости Ирина Семенихина заявил в прямом эфире оперативного совещания о том, что безработный получает большое пособие, из-за чего граждане не видят необходимости трудоустраиваться. Как резюмировал специалист Центра занятости, минимальная сумма пособия по безработице составляет 5175 рублей. Безработные с детьми получают чуть больше 8175, а малоимущие многодетной семьи и того больше почти 15 тысяч, что больше мрот. Зачем человеку работать, если он может получать деньги? Деньги в центре занятости», – заявила Семенихина. Идет кризис. Наемные работники теряют работу и остаются без средств к существованию. А буржуазная власть мало того, что раздают смешные подачки в 5000 рублей, так и рассказывает басня о том, что на эти деньги можно прожить, не работая. Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 году задекларировала доход в 10 миллионов рублей, что более чем в два раза превышает заработок отца. Информация об этом размещена на сайте правительства. В 2018 году она отчиталась о доходе 8 миллионов рублей. В пользование малолетней дочери российского губернатора квартира площадью 127,7 квадратных метра, машину-место и нежилое помещение «Кладовая». Депутатский мандат при буржуазном строе такой же капитал, используемый для эксплуатации трудящихся. Вот почему нет ничего удивительного в том, что губернатор отмывает народные деньги через свою несовершеннолетнюю дочь. Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу уведомления по карте. Теперь такие сообщения будут приходить им только при условии ее оформления. Стоимость сервиса 30 рублей в месяц для базовых карт в том числе социальных, 60 рублей для стандартных, нулевой тариф для премиальных и кредитных карт. Изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. О них банк сообщил клиентам по СМС. Вопреки сказкам буржуазных социологов и экономистов, капиталисту глубоко плевать на качество услуг, получаемых клиентами. Единственное, что его интересует – продать побольше и подороже. Пермская антимонопольная служба подозревает охранные организации в картельном сговоре. В Перми в период с мая 2018 года по декабрь 2019 года разные заказчики привели 25 аукционов на оказание охранных услуг. Среди них были медицинские и образовательные учреждения, а также организации сферы ЖКХ. На всех аукционах победила ООО ЧОП КАМА Групп». Среднее снижение цены контракта осталось на уровне 1,18%. Ваш социализм, лишенный конкуренции, ведет лишь к стагнации, говорят нам буржузские прихвостни. Только вот капиталисты всегда готовы отказаться от конкуренции, если это сулит им прибыль. «Государство должно иметь право и реальную возможность управлять своим информационным пространством», заявил в среду зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Для России этот вопрос имеет принципиальное значение», написал он в Facebook, добавив, что контроль над интернетом является одним из признаков суверенитета. Сейчас, по словам Медведева, работа сети находится под контролем США в том числе управление доменными именами и определение IP. Так сложилось, но так быть не должно, подчеркнул он. Что бы ни говорило наше правительство, как бы ни объяснялись меры тотального контроля борьбой с Западом, главный и самый опасный враг буржуазии, как нашей, так и зарубежной, вступившие в классовую борьбу пролетарии. И желание наших буржуев овладеть интернетом, и желание защитить свою собственность. Товарищ, вступай в борьбу в социализм, пиши на почту в описании.